1 ноября 2080 года, день 156 мое имя Чарли Стоун. Должность лейтенант военно-космических сил Первой Межгалактической Республики. Я везу военный груз с планеты Земля на отдаленную планету Ред Кросс. Это мой четвертый вылет. Я единственный член экипажа, не считая андроидов, которые смотрят за техническим состоянием корабля. Пролетая в зоне F, я получил сигнал сос с неизвестной мне планеты, которая находится недалеко от траектории моего полета. Объект — неизвестная планета. Состав 90 — 90% снега, 9% льда, 1% воды. Живые формы жизни не обнаружены. Температура — минус 50 градусов по Цельсию. Атмосфера для человеческой формы жизни неподходящая. Что же в моей обязанности как военного входит ответить на сигнал? По возможности провести разведку по месту, записать о результатах проверки в бортовой компьютер. Мне придется сесть на этой планете и проверить место, откуда был послан сигнал. Я буду записывать в бортовалый журнал все, что происходит и что я вижу. ЧЕСКИЕ ЧЕРВИ!!! Судя по всему, это заброшенная база по переработке льда. Таких в галактике можно найти пару сотен. Мой отец когда-то работал на такой и рассказывал мне о ней. Нужно подняться наверх, чтобы мой GPRS лучше улавливал сигнал. Я чувствую, что здесь наверху очень низкая гравитация. Давайте ее проверим. Я прав. В таком случае можно передвигаться быстрее. Так, сигнал идет из соседнего здания. Придется немного полетать. О, наверное, это был ночной клуб для работников. Неплохо сохранился. Отлично. Спустимся вниз. Так, сигнал идет изнутри дома. Попробую найти вход. Ого, мой! Это же космический червь! Похоже, это он имитировал сигнал СОС. Как я мог на это купиться? Пора убираться отсюда. К счастью, костюмы военных приспособлены к атакам космических червей. Вряд ли он умер, а скорее оглушен. Но с этой планеты нужно улетать побыстрее, а пока другие черви не нашли мой корабль. Их личинки летают в космосе под видом астероидов и заражают одну планету за другой. Судя по всему, это и не повезло. И ее обитатели уже перевариваются у них в желудке. Этой планете уже не помочь. В этот раз мне удалось спастись. Нужно будет доложить об этой планете, чтобы прибыли чистильщики. Конец записи в бортовой журнал.